И Сын, и Дух Святой Святая Троица Призри с небес в стране земной Народ твой молится Тебе мы молимся Дух святой, тебя мы славим в этот час. Святая Троица, дай силы верными быть до конца. Хоть мало сильных среди нас, но церковь строится. Ты силу в церкви прояви. Как вы И радостью благослови Сердца печальные Тебе мы молимся, о Дух Святой Славим в этот час святая троица, Дай силы верными быть до конца, Хоть мало сильных среди нас, но церковь В этот час святая троица Даль силы верными быть до конца Хоть мало сильных среди нас, Но церковь строится Тебе мы молимся, о Дух Святой Тебя мы славим в этот час, Святая Троица Дай силы верными быть до конца Хоть сильный среди нас, но церковь строится О Дух Святой, Тебя мы славим в этот час, святая Троица, дай силы верными быть до конца, Хоть мало среди нас, но церковь строй.